Ребят, забрал 911 Porsche. Итого у меня уже 5 автомобилей. Едем сейчас, грузим его на второй этаж. А на первый этаж загрузим какую-то старую Шевроле, Ее и повезем в Чикаго. Сегодня уже выезжаем в Иллинойс. Наконец-то. Ребята, очень мне нравится. Я вот вам тоже так желаю, знаете, любить свою работу. Так она мне нравится. Просто не представляете, какое удовольствие мне приносит то, что... Есть здесь физический труд, и покататься можно, и с людьми познакомиться, и английский выучат. Мне кажется, я просто мечтал всегда об этом. Представляете, все-все-все компоненты, просто которые для счастья могут быть нужны. И катаешься, и с людьми знакомишься разными. Сколько у меня знакомых, с кем я поддерживаю связь? Огромное количество, благодаря моей работе. Пойдемте загрузим эту машину и поедем дальше. Вот так. Отлично. Ну вот так примерно, ребят, видите, даже на эту рампу заехал. Сейчас я поднимаю, выравниваю, чтобы все было четко, чтобы снизу машина уместилась. И креплю эту машину тогда. Видите, здесь место для мотоцикла. Но, как вы знаете, времени на раскачку нет. Надо срочно выезжать, потому что там машины уже меня ждут обратно. Ребят, ну что, приехал за последней машиной. Камара 67-го года нужно забрать. And you get where you're going with this. You don't want to take this down in that hole. My house is down in a down in a hole. What you want to do? I'm going to give you a number. No, uh, you're going to call me, yeah. and I'm going to call somebody else that's in I could also be in Florida, and um, I'll have him just meet you up up on top of the hill, or or up away from there, you know, somewhere, and grab it from you instead of so you get down. Because otherwise, I'm glad you'll have a hell of a time getting it yep. out. Thank you. Thank you. Ребята, вот такие рейсы мне нравятся. Вот смотрите, я сейчас машину загрузил. Получается, у меня на все-про все ушло. Ну, где-то сутки. Я вчера в обед выехал, и сегодня вот в обед я полностью загрузился. И то это долго, потому что половина машин там что-то отменила, проблемы были. Ну, короче, все нормально. И ехать мне всего лишь полтора дня до Чикаго. То есть я сейчас выезжаю, сегодня и завтра... Может быть к вечеру я уже буду в Чикаго Представляете? Завтра воскресенье Может быть завтра одну-две машины скину А может и не скину И в понедельник начну их раскидывать До обеда я все сделаю, загружаюсь и еду обратно Опять же где-то пару-тройку дней Ну то есть на все про все у меня выходит где-то 5-6 дней на раунд-трип И все время я в тонусе Все время я работаю, я гружу, выгружаю То есть физической культурой я занимаюсь Понимаете? Вот такая работа мне нравится Когда я просто загрузился в Калифорнии, Ехал 5 дней до Флорида, это, конечно, мучительно для меня, потому что ты ничего не делаешь, просто тупо едешь, это максимально неинтересно, утомительно, кому-то, конечно, такая работа нравится, у меня есть такие друзья, которые говорят, ну, я бы катался всегда, но мне кататься не очень нравится, мне нравится, что эта работа заменяет мне в некоторой степени спортзал, да, я постоянно что-то делаю, постоянно физическая нагрузка, труд, это круто, конечно, так что, ребята, каждому свое, и в Америке каждый найдет свое, себе что-то по душе. такая вот ерунда происходит каждый день по 500 баксов каждый день заправляю топливо уходит конечно много но деваться некуда полный бак есть можно ехать дальше еще ребят мексиканец подошел он видите на траке говорит пожалуйста он не разговаривает на английском через переводчик переводил мне пожалуйста помоги мне у меня сел аккумулятор я ему дал свой jump starter он не помогает сейчас я подсоединю свой аккумулятор у меня есть провода Попробуем завести, помочь. Думаю, ну ладно, что, надо помогать друг другу, правильно, ребят? Как вы считаете? Ну вот, ну, вот ребят, хорошее дело сделал. Что, помог человек с утра? Классно? Немножко мне, конечно, некогда, но, с другой стороны... А когда бывает, когда? Когда? Вот всегда. Всегда некогда, всегда надо куда-то спешить, что-то делать. И добрые дела ты немножко забываешь, не успеваешь делать. Поэтому надо немножко отвлекаться от рутины и помогать друг другу, ребят. Мне кажется, это... Я, конечно, в Бога не верю, но мне кажется, это все тебе вернется. А причем здесь Бог, с другой стороны? Обязательно Бог, что ли, должен участвовать в этом принимать? Бог здесь действительно ни при чем. Все, ребят, поехали дальше. Смешной такой мексиканец, знаете что говорит? Он на, на испанском перевел меня на английском и написал: Сеньор, пока-пока. Сеньор, давай я тебе куплю что-нибудь покушать. Может быть, ты хочешь что-нибудь? Я хочу тебя отблагодарить за то, что ты мне помог. Добрый какой, чувачок. Короче, ребят, клиент приехал. Мы с ним договорились о встрече в таком удобном месте. Я, видите, с фонариком. А машина его нифига не заводит. Сам огромный движок вот в этой Chevrolet Camaro. И мой джампстартер вообще не справляется. То есть я подключаю и ноль, ноль, ноль эмоций. Вообще ничего не горит. Не понятно, что делать. Он поехал за своим джампстартером. Сейчас привезет. А тем временем. Видно, нет? На улице уже прям где-то под ноль. Прохладно. Представляете? Сутки просто отъехал от Майами, где температура 25-30 градусов, где купаться можно в океане. И уже вот такая ерунда. Да ладно, сегодня же до Чикаго надо доехать еще 4 часа езды. Ну, может быть, пару часов сегодня, пару часов, завтра нормально. Yeah. Yeah. 8-1, right. $8-1 bills, right? I'm just kidding with you. One, two, three. Thank you. Thank you for bring me this car. Thank you. Have a good night. Так, все, бабки забрали. Закрываем и поехали дальше. <плёк> Ребят, здесь совсем холодно. Я сейчас в Чикаго нахожусь. Штат Иллинойс. Минус 2, наверное. Уже с утра прохладно. Я выгнал Бэху. Сейчас я ее отдаю и поеду дальше. Две машины. Я уже отдал. Поеду сейчас следующую отдавать. Еще 4 и все. И собираем следующий груз уже в обратном направлении. Гидравлика, видите, замерзла, потихонечку-потихонечку уже ходит. Масло густое-густое. Короче, где-то мне неделю надо, слушайте, восстановиться, чтобы влиться в работу, и чтобы мне это опять нравилось. Когда ты начинаешь работать, знаете, да, тяжело, тяжело очень. А сейчас я влюсь, мне прям хочется быстрее ехать куда-то, крепить машины, тачки, кататься, города. Супер. Окей, okay, thank you. Thank you. Вот, ребят, видите, на открытом трейлере привез такой же BMW, мужик. И моя BMW шла тоже на открытый трейлер. Но поскольку машин других не было, надо было ждать. Мы решили, что можно взять просто открытый, чуть дешевле, но поехать, чем стоять. Всегда лучше ехать, чем стоять, понимаете? Вот таких условий приходится работать, видите? Ноутбук взял, пошел в автосалон, зашел, там Wi-Fi поймал и для вас ролик загрузил, потому что сегодня понедельник, не знаю, что сегодня у вас, но сегодня, прямо сейчас понедельник, я для вас ролик выпустил. Так что смотрите, наслаждайтесь, по возможности понедельник-пятница буду ролики публиковать в 17 часов или в 19, как вам удобно, кстати, напишите в комментах. Ребята, я сейчас на в Чикаго, прям в самом даунтауне, где много обычных машин. Машин, суета огромная, высотки. Но вот сейчас утро ранее, поэтому пока никого нашел место припарковать машину. Быстренько даем Феррари сейчас в автосалон Маклард. Кстати, она идет. Молодец. Вот так мы ее, ребят, пускаем. Включаем насос. И вот так потихонечку опускаем. В конце можно вот так. Ребят, пока клиента жду, решил немножко тачки пофасовать Одну туда, другую туда, чтобы удобнее было выгружать. Вот так выглядываю и смотрю, насколько сколько можно сдавать еще. Вот так достаточно. А теперь раз и мой удобный ключик. Чик, поехали вниз. А кто-то мне говорил, зачем ты делаешь? Надо, чтобы ты всегда держал кнопку. Ничего подобного, все огонь. Алпайн. помните, когда-то модная магнитола была? Не знаю, сейчас уж нормально, не считает. Или сейчас уже нет этого пика когда нужно было выделываться магнитолами. Не машинами, а магнитолами. Так, ребята, выгружаем R8 Audi. Отдаем ее и возвращаемся на Porsche. Потому что клиента не было. Я решил ее там около дома ставить. Не хочет. Офигеть, вот это она заводится, ребят. Еле-еле. Иногда, ребята, вот так поступаем. Смотрите, вот эта машина Porsche, она идет в Вискансин. В Вискансин штат немножко дальше от Иллинойса. Туда ехать еще где-то полтора-два часа отсюда, от Чикаго. Поэтому я просто заплачу вот такому вот локальщику, они называются локальщики. Кто по локал ездит на короткие расстояния, дома ночует, ну, в общем, возит машина. Я сейчас этому локальщику отдам эту машину, он за пару сотен долларов. Мне ее туда довезет. Соответственно, я заработаю меньше на 200 долларов. Но и, соответственно, я не буду здесь ждать и не буду ехать туда. Понимаете, да? Мне намного удобнее. Сейчас я ему загоню. Он ее отвезет сегодня. Ребята, а тем временем, как вы видите, в Чикаго начинается снег. Скоро здесь будут большие заносы. Очень сложно, конечно, ездить по даунтауну, по центральной части Чикаго, но... Работа такая, куда деваться. О, смотрите, Sonata, Hyundai давно не видел пока есть времечко надо пообедать ищу где припарковаться но это почти невозможно ребята кажется нашел где припарковаться здесь вроде бы не запрещено запрещено в определенное время с 3 часов а сейчас час дня а еще представляете ребят здесь очень низкие мосты так вот стандартная высота трака 13,6 трейлеров трейлера стандартная если он там не увеличен и так далее и так далее да но Сегодня я ехал под мостом. Там было написано 13.6. Я начал в него подлазить, и я задел трейлером. Видимо, табличка какая-то неправильная была. Хорошо, еще не на ходу заехал туда. Ну, в общем, я кое-как задом там не помог выехать назад и поехал дальше. А сейчас я иду там мексиканский ресторанчик, я увидел. Возьму что-то покушать. Ух ты! Ребят, приехал забрать Bentley Continental. Здесь много уже раз уже был. Может быть, помните, дед один такой, чумной, недовольный здесь был. Mm -hmm. Джордж зовут его. Пойдем искать их. Ребят, смотрите, сколько здесь тачек. Ламба, ламба. Угу. In screen, in ага. you. Yeah. Ребят, машина знаете какого года? 2022. Я не знаю, как так может быть. Вот такие дела, ребят. Забираем ее совершенно новую, без пробега по России. Наверное, на верхний этаж, на второй поставлю самый дальний угол. Пускай там стоит, потому что машина тяжелая. Сколько кнопочек? мне нужно пиво ребят я пришел в апартмент большой апартмент красивый забрать здесь машину теслу и клиент сказал, что бабушка она уже во флориде она меня там ждет она говорит пойди пожалуйста забери". теперь направо и где-то тут будет сейчас тесла в меня ждет okay, thank you. No погнали забрали им, им на подпись документы не даем потому что им это вообще не надо они просто валят паркинг, они просто отдают тебе тачку. Вот велосипедики, смотрите, как они интересно здесь прикручены к стенке. На Uber я доехал за 10 баксов, чтобы сюда трак не гнать, потому что здесь припарковаться негде. А там у меня место уже имеется. Ребята уже, смотрите, украшают что-то по чуть-чуть. Видите, деревья наряжены. Хотя еще в принципе ноябрь месяц. Вообще, конечно, здесь зимой красиво на самом деле. Есть такая вот возможность, видите, у меня с моей работы покататься по городам по разным посмотреть. Смотрите, какая здесь классная штучка да? Бэшку, 850, ребят, на такой я еще не ездил, маленькая такая купешка. Ребят, поскольку машина такая не длинная, маленькая, низкая, наверное, я думаю, ее сейчас поставим вот сюда. Самый-самый низ, вперед. Вот здесь мы успеем развернуться, отлично. Так, паркинг, аварийка, погнали открывать. ребят примерно вот так она конечно немножко повыше чем корвет корвет был бы удачнее здесь Ну ничего в принципе здесь не заденет настолько она не подпрыгнет сейчас постелю здесь одеялка чтобы если что здесь подпрыгнуло ничего не повредило и нормально Ребята, подбираю еще один автомобиль, вот этот корвер. Сейчас поставим его на второй этаж, потому что под ним будет стоять большой джип такой, Mercedes, по-моему. А, нет, Lexus. Поэтому нужно что-то такое маленькое, узкое, низкое. Вот эту машину и поставим, мы, пожалуй, наверх. Просто супер ребята, смотрите. Good, how are you? Good. вы? Где вы? Где вы? Где вы? Где вы? Где вы? Где вы? So did you talk to my husband today? Yeah. In when you get in Florida? Uh, two days. Uh, okay, but before you get there, like a couple hours maybe call him. Yeah. Is that yeah okay. I will call him. Yeah. Okay. Okay, thank you. Okay. Do I have to do anything else? No, that's it. That's it? Yeah. Thank okay. you. Have a good day. Right, thank you. Be careful on the way there. Are you driving it there? Yeah. Yeah? Okay. Thank you. <laughs> Осторожно, говорит. Ты водил, говорит, машин такой? Я, конечно, тетя. все води. Машина, ребят, какая-то супер низкая. Ладно, здесь, но вот еще юбку какую-то добавили сюда, поэтому сейчас надо максимально низко опустить мой ледкий. Отлично. Yeah, I'll get you right Thank you. Number seven eight. Ребят, такое ощущение, что это какой то самоделкино, как, знаете, в России блогер сделал Феррари из какой-то там другой машины, потому что ну, вообще ничего не сходит. Кстати, здесь какие-то пупырышки везде, здесь это просто то ли наклеено, то ли как, покрашено отвратительно. Смотрите, что-то наклеили поверх. Она какая-то широкая, она такая широкая не должна быть, то есть просто супер широкая. Бампер тоже кастомный, тоже сам сделан. Видите, вот здесь все неровно, все криво, просто уродство какое-то. И не факт, что двигатель вообще тот. Может быть, крышку просто верхнюю сделали. Короче, ребят, забираю Lexus. Новый. Вот такой компании. То ли это Google Maps, то ли что это такое. Короче, на ней вот такая кастрюля. Сейчас вы увидите. Сантиметр 30-40 выпирает. Я не знаю, загоню ли я ее, смогу ли загнать или нет. Вон, видите? Кастрюля наверху. Короче, я ему сказал, чтобы он сам загонял. Попробуем сейчас задом. Может, что получится. Потому что, понимаете, да? Обычно я ее передам, потому что... Капот, соответственно, вот в этой, в этой части он не задевает, он низкий, а жопа вон там высокая. А сейчас, получается, пытаемся задом, но, блин, это кастрюля, что впереди оказалась. Ребят, кое-как я уместил эту машину с люстрой, задом загнал. Никогда так не загонял, по-моему, еще машину. Очень непросто, непривычно, но в общем загнал. Вот здесь люстра наверху, я ее укутал на всякий случай. Одеялкой, чтобы если она подпрыгнет, вот так между двумя рампами, видите, я ее вставил. То есть вот она люстра, в принципе, здесь сантиметров 10. Подпрыгнуть не должна, сзади тоже все нормально. И верхнюю машину максимально Ferrari или что это Корвет, ну Ferrari. Погнали, полный, поехали в Майами. Ребята, ну и работенка, ну и последняя машина. А самое главное, что мы уже в Индианаполис уехали. Я прежде специально звонил, а это где-то 200 миль, наверное, около 200 миль от Чикаго. Соответственно, чем дальше к Майами, это в сторону Майами, тем, соответственно, сами понимаете, миль меньше до Майами цены ниже на машину. Но эта машина очень хорошей цене, дороже, чем все остальные несмотря на то, что она ближе. И я уточнял, я звонил клиент, я звонил брокеру, уточнял, все ли нормально, машина точно готова. Могу ли я ехать, чтобы, сами понимаете, если она сорвется, то отсюда мне уже брать дешевле придется. Но его вот такая ерунда выходит. Вот это вот люстра, блин, наверху. И я позвонил диспетчеру, сказал, что нам нужно экстра какие-то мани за, за вот эти неудобства взять. Если они не могут снять, а мы, мы рассчитывали именно на RX 450 Lexus без всякой ерунды, без всяких сюрпризов, то пускай они 200 баксов сверху дают. И он позвонил, диспетчер занял брокер. Короче, 200 баксов мне за это добавят, ребят, за вот эти неудобства. Ну, на самом деле, кто-то скажет, о, классно, изи мани, да, но не совсем они изи, потому что может так случиться, что где-то что-то заденет, где-то что-то поцарапается. Причем и нижняя машина, и верхняя, и придется мне тогда да, эти изи мани потратить на ремонт. Ну, так вообще, в принципе, да, в идеале как бы, да, на, вот на таком на ровном месте за такие большие неприятности, неудобства, получил 200 баксов. А куда деваться, ребята? Надо копить. Отдыхать люблю. Нужно любить и работать, правильно? И работать я, слава Богу, люблю, поэтому у меня так все хорошо и получается. Скоро летим с вами в Доминикану, а потом в Таиланд. Классно? Классно.